очередной ролик небольшой сегодня мы с елена и хотим посадить что мы хотим посадить? хотим хотим мы хотим посадить морковку лукси и салатики да также у нас еще появилось это пополнение Да. 17 штучек птенцов у нас так мы ну сейчас покажем цыплят которых мы купили да. интересные тоже а вы не приключайтесь вот такие чудо ребята А где-то лошадь, а вот он. Он такой поинтересный. А белый вон вообще побежал под страуку. Горячие какие. А где белый? А где белый? А что вы? Не хочет танцевать, а Иди сюда. Так, вот. Как настраусы, похоже. Ага. Что будет дальше, мы пока еще не знаем. А ну и эти яичные породы взяли яичные, яичные мясные. Короче, тут сборная солянка. Не знаю, вот напишите в комментариях, что за породы. Черные, рыжие. Ну белые понятно. Да. сывет стоят а, а. яички тут или наркатина а это что а, беденка, да. ну что вот они наши две грядочки которые надо сегодня сделать посадить вот это выкопать смородину а -а -а. это мы прикопали прикопали в том году надо ее будет высадить это из кубника еще заняться тоже но это не в этом видео кубника сегодня просто посадим сегодня жара стоит 25 градусов ребят весь сгорел весь красный не знаю как вам показать потом спину покажу короче очень тепло так мы ну сейчас короче выкопаем посадим пока сюда временно потому что не знаем куда землю заказывать тут или на грядку хочет делать три три да? да, три грядки сейчас сюда посадим короче наркадина сейчас копать будет нет, Андрей Сергеевич, это я вам разрешаю. Да? Да. Я доверяю вам. Так, сколько у нас там? Раз, два, три, четыре кучи? Четыре. Что, ребятки, ямки такие подготовил. Сейчас нам надо вот это, вот это нам надо пересадить. Но ну, ты можешь поставить тогда сразу шины. Нет, сначала да. это, потом раздень, потом шины сверху. Ну, ты, же... ну, ты так уж прям глубоко-то. Да я не знаю, как он тут их пихал и какие какие тут корни. Блин, но ну, мне так жалко. Вот и все А, корешок-то небольшой давай. Ну тогда кружок ты -то сразу Потому что оно потом разлетится Не, нет, ты ставь, ставь Потом ничего не разлетится Ты пока ставь их все, а потом сложим Все ну, вместе Не хотя бы чтобы оно придержало а теперь точно надо полить ну польем потом О. так ну вот что у нас ребята получилось А, я так? Господи Зато скворец нервничает, что мы тут что-то делаем скворец, ребят, червя принес Детишка. И мы тут что-то делаем она переживает за эту землю тоже за туда она сейчас поросядет сейчас короче эту лишнюю землю обратно засунем чтобы она тут под ногами не болталась корни только как по возможности вытащим так сейчас мы пока лучок да поставим да. лук всего он уже прорастает, еще. смотри. Ну да, ну. да куда ты граблями закрываешь? Вон он уже. Видишь, даже. Они даже не вскрыли. хватило на фолгу да, траву да. всю вот это блин выдернуть да через какое расстояние но нет ну не, не, не, ж, не это не близко так чтобы луковица могла побольше вырасти вот так вот. ну вот ну да Так, ну что, ребятки, посадили? О, а у меня еще есть. А, королева в осени. О, еще... А мы какую в том году сажали? В Нанскую. Вот эту? Да. Ну вот она, Нанская. 8 а. метров. И здесь еще плюсом. Тоже 8 метров. Ага так ну давай показывай как -то. Покатись сюда. Все. Потише, лежи повыше, держи. А меня. Так, ну что, ребятки, сажаем? Что тут лента такая, да? Здесь угу. семена, да? Сейчас. Да, ребятушки поставим осталось. Так аккуратно, здесь да, аккуратно. Что, просто ложить? И как это? Кончики. Главное это вот так. Я сейчас туда полью. А, что все салаты, а. все, что там есть, а. Я так, ребятки, ну что, еще решили салатов посадить? Морковка кончилась. 16 метров. Так, 16 метров, ребята, морковки кончилось, сейчас решили салаты посадить. Да. Что у нас там было? сейчас, так, я сейчас вот посмотрю. Вот, вот, это вот посадим. Так, Лола Санг, листья хрустящие, очень сочные. Я уже... Да давай другой луч. А, ну вот они у меня. Вот. Вот это вот. И Бэби салат карнавал вкуса. И салат каньон. Да. Так, вот, видишь там. Ага. Ну, давай с дальней сначала. Блогер, смотри, да. Снимаешь тоже, да, Федь? Да. <свят> Я прямо вся во внимании. Мужчин. Я внимание мужским не обделена. Аккуратно. Чем гуще, тем лучше. Я как-то год я в прошлом году так сажал, все прямо засадила. Так у меня такие кусты, я наверно три раза салат ела. Вырастет, я его обрежу. Он снова у меня вырастет, я его снова обрежу. начали выпадать федя опять смотри главное с этими же серенькими смотри одно и то же смотри что там он на той грядке перемешку что ли, да ага. так ну ч ребятушки всё. заканчиваем ролик батареечка уже садится как говорится да, ну все вот. посадили ставьте завтра. лайки пишите комментарии пишите комментарии что вы там посадили на грядках своих тоже интересно -то почитать ну и всем до скорой встречи всем пока, пока, пока.